вы на канале анчик нарисуйка и сегодня я буду рисовать девочку меня одна подписчица на попросила нарисовать вики шоу и я ее буду рисовать я конечно постараюсь ее рисовать но если не по... извините если не получится не очень не очень похоже. ну что начнем Берите карандаш и начинаем рисовать. С чего мы начинаем? Вот у нас карандаш, вот этим хорошо мы измеряем голову, какого, какого она у нас размера. Берем вот так вот и подкладываем вот отсюда, вот отсюда, до сюда. Затем берем и на леске то же самое отмечаю. вот у меня вот отсюда, а вот до сюда я ее отмечаю, у меня была голова. Далее мы измеряем от, вот отсюда и донизу, у меня получается вот до сюда, вот. Затем мы измеряем, где на каком линии у нас будут брови находиться. Брови у меня будут вот здесь находиться. Здесь будут глаза находиться, также измеряем, здесь нос, а здесь рот. Также мы измеряем по ширине, вот здесь вот карандашом лицо. Измерили и отметили, вот я уже измерила, у меня вот отсюда до сюда год. Вот. И прорисовываем теперь Рисуем брови, глаза, рисуем носик. И рот начинаем рисовать.